Идем, да? да надо бы к видео блин, да то -с, с этими классных с так ладно Ух ты, блин. О. О, бесы тут присутствуют, никуда не это самое не ушли здесь они блин сразу это так ладно ролик этот показали сейчас еще немного радость рода загибали эти сугробы растопите все снега кто-нибудь и я буду каждый день петь вам асану лежа под пальмой на пляже почесывая свои Давай. Да, сугробы да так ну тут тоже до хрена, даже до хрена уже отмеченных так, ладно давайте попробуем Вот вы гляньте на выражение вот этой морды, так сказать, на лице этой жабы. Ты чё? Вот, она же это самая... возможно Ты чё, блин? Вот, и это видно по ней, понимаете, по этой мимике, да? Раз ее обошли, второй раз обошли, да ты чё? Дальше не показывают, но может быть там мордобой начался у них. Жабобой. Вот, вот, так вот. Евгений Йош, какая старая версия Google Земля? Они же загружают фото только онлайн и уже отредактированы. Но если скачать именно приложение Планета Земля, и, естественно, не, не загружать новые обновления, а та версия, которая не обновлять ее, то да, там будет загружены уже в нее фото ну, как, той давности, когда их сделали, типа со спутников. Понимаете, это же определенная база данных. Вот когда эта база данных готовилась, не все было подредактировано, не все лишнее подтерто, понимаете? Вот, вот же прелесть в чем, что некоторые вещи, они остались, которые потом они обращают внимание, а вот мы это не этот самый, давай это, вот это уберем, вот это вот уберем, понимаете? Это как архив, как база данных. Вот там, где они прокололись, они же не могут сразу этот самый, сразу подать ту версию они ж, ну, поймите, они подают нам реальность. Реальность, вот я же говорю, плоскость определенная, да, то есть мы находимся в многомерном пространстве, живем на, на, на тверде, которая относительно плоская, ну, возвышенности горы, там, впадины, но относительно плоская. Они это все еще раз показываю вам, натягивает на, на сову, на глобус, да, вот, идет искажение определенное, да, они берут реальность, Ту, которая подана матрицей. Никакие самолеты не летают. никуда не просвечивает сонарами там это дно. Это дается готовое от высших сил вот эта информация. Все, оно подано, оно правдиво. Вот, они сразу так, вот это нельзя показывать, вот это нельзя показывать. Вот это, где там Абрамович и прочие хуевичи на вот этих островах, где вообще там, ну просто пипец, там э, летающие тарелки, вся эта, ну, ну все как в сказке. Все понимаете? как надо. Да, только, все как надо. Драконы летают, таких. все это вот. Это сразу нельзя показывать, это мы отрезали все, это за границами этого нашего Искажает мира находится. нам реальность. Вот. А потом это самое выясняется, докопался там какой-нибудь Германикус, да, или вот Святорус до этого докопался. Вот просочилось это, понимаете, вот мы озвучиваем. Возвучиваем интернет. Вот сидит 31 живой зритель, да, это все дело смотрит. И еще смотрит несколько десятков или сотен э, спецслужбистых э, ублюдков, которые следят за этим, что трали -вали. И это что, ну, условно говоря, это сама матрица, это все слушает, да. Что, как, чего этот самый, где опасное, особо опасное направление. Давайте мы сейчас светом мигнем, блядь! Раз и прервалась трансляция, а вот они заткнутся. А вот э, смотровой... Опять же, понимаете, вот раз, вот что-то вылетело, мысль потеряется, да, мысль, нить какая-то потеряется, понимаете, и все, и это не пойдет, и кто-то не осознается, понимаете, весь смысл подонком присосавшись к чужой энергии, да, ну хоть немного еще, хоть немного пожить, понимаете, как говорится, да, не наевшись, не налижешься, вот. И вот они, огромный институт о них наработает. Как что подредактировать? Да. Ну вот, версия вышла. Если вы можете выйти в эту самую, да, в, как, как бы это сказать, да, в хронике Акаши, в реальный этот мир, да, и посмотреть. Я вот не могу выйти и увидеть, как на самом деле выглядит вот эта вот, условно говоря, вот эта поверхность. Я пока этого не вижу. Я не могу перемещаться все это дело. Поэтому приходится использовать эти вот инструменты интернет и прочее эти самые да вот и я говорю о том что как это происходит эволюция и э, деградация вот наши враги это деграданты вот они постоянно что-то вытирают поэтому можно взять вот эти базы данных которые были до вот этих всех вещей и посмотреть да снимки сохраните те которые были до вот этой специальной операции вот как выглядела украинская сср да ну желательно до 2014 года до того как объявили подонки до да, кахляцкие отошечку. и вот снимочки эти как все это дело выглядело и вы посмотрите после 2022 года сколько было унич... уничтожено деревень городов, городов даже, да. улиц там поселков огромное количество а сколько жертв вам никто правду не скажет якобы 67 тысяч погибло да вот а на самом деле я вас уверяю больше 100 тысяч еще в 2014 году полегло вот такие вот пироги так дальше так Вот, видите, вот как вот получается. Ну, ролик назвали взаимовыручка. Видите, вот какие подкармливают Собакевича? Почему люди, люди, вот они вроде бы к одному роду племени относятся, да, почему они между собой умудряются воевать, да? Почему никак не могут это шоры зла снять и сказать, что, блин, елы палы. А кто-то встравливает. Ну кто-то встравливает без конца. Сколько можно? То с немцами, блин, воевали, да, то теперь это самое вообще пиздец какой-то, блин, да. Ну как это так? На территории Советского Союза, ну.. Большинство ж народа все-таки щути, которые помнят Советский Союз. Как это так? Как это так? Восемь лет нагло обстреливать Донбасс. И до сих пор, блядь, обстреливает Горловку, Донбасс, Янакиева, что там еще это самое. До сих пор. Понимаете? Сколько ж можно терпеть? Это ж Советский Союз. Ну, вот это те, которые разговаривают на одном языке, понимают друг друга. Вот, типа немцы там опять же говорит, ну по этим историческим вроде как иноязычные, да, другие эти самые, ну это опустим. А дошло до того, что вот понимают друг друга, как там в этом был юмор, ну типа юмор. Одни кричат из окопа, мы русские, другие кричат, нет, мы русские, и стреляют друг друга. Вот. А, русские не сдаются, одни да. кричат, и другие У -у -у. русские тоже не сдаются, потому что... Аж русские все, ну, но стреляют. Иосиф Виссарионович, вот это бы сказали. Да детей предков бы удавили этих Кравчукова, этих самых, как они там, эти самые, горки э, этого алкаша, Мишки этого Меченого и прочего. Да, да, даже, еще, да даже еще по этому самому Леониду Ильичу Брежневу вот, конкретно видео данные передали, вот на 2022 год, тогда ему... 1980, ну, не 81-м, когда он умер, хотя бы в 80-м или чуть раньше. Что вот эти, вот эти, вот это тут то -то, и то-то вытворили. Все. Построили нормальное количество этих самых лагерей в Сибири. И всех туда бы, блин, этих самых, э, до седьмого поколения. До, до седьмого колена вот эту всю ебану. И ничего бы этого не было. Кравчуков и прочее эту хуетень. А оно, блин, рулило, блин, э, ЦК КПУ, э, Компартии Украины, блин. Понимаете? Вот это мразь. Бывший... Выкормишь бандеровцев. Так, чё? Пошло или не пошло? Так, прямой эфир сейчас появится. Ему еще дольше делают этого, суки. Ага, как Задержку. Задержку. Ну, ты же видишь, на глазах дольше прям. Так, Михаил Михайлович, что ты тут, очки? Что там, все пошло? Слышно, видно? Да пошло. Ага, да благодарим. Благодарим. Так, ладно, пора эту тему тогда вообще закруглять. Так, покажем сейчас неебических войнов. Причем... Так, что, пусть со звуком будет. Да, ну, пусть же весело будет. Стой, ну, в общем, индийские войска избивают китайских солдат, которые проникли вероломно через границу суверенной нации, видите, вот как вот, блин, те вообще проникнувшие без палок. А индусам вот палки разрешили все-таки. вот Умеют они пользоваться. Какой, блин, там ядерно... мировая война будет вестись палками камнями. Точно вижу, я, я. без всяких ядерных. Да, Ядерная да. держава, спутники там запускают. Причем эти одни уже на Марс долетели, этот э, марсолет китайский. На, на Луне уже покатался. Вот это они там куда-то что-то проникают куда-то они только друг в друга проникать могут блин извините за пошлости вот это великие эти самые блин палками друг им только палки доверили я так подозреваю снимает это как в, в, в этом анекдоте вот там я правильно сказал советский инструктор на, на телефон и опять же качество какое, видите упоротая блин вот эти вот матричные вбросы наглые тупые Омерзительные, блин, по своему качеству и ну, качеству пропаганды и качеству, блин, видеоматериала. Это вот великая могучая, да, многомиллионная ар народно-освободительная армия Китая пытается захватить Индию, выхватив по этим самым поебальникам палками. Они в масках и великой войны. этой самой, да, от великой армии там, Пиндостана, Пиндостан. Индостана, Пакистана там не суть важно, Палками, блин. Ну им даже, блин, этих самых не выдают, понимаете? Это военный конфликт это называется, понимаете, да? Понимаете, что такое границу пересечь? Да перестреляли бы там все, и ноту протеста в этот самый, что кто-то пересек границу в ядерной державе Индии. Это, это минимум, вот так вот, и засняли бы это все, как этих самых, пытающихся проникнуть, блин, во, вооруженных уже этих самых, узкоглазых, пусть там скажут, что это не китайцы, да, или какие-то эти самые. Вот что как было на самом деле. Тут палками их гонят. Ну что это такое? Это их что там, одних полтора миллиарда, других два? Что им только палки да, доверили? Mm. Вот. Поэтому мы вот говорили это самое Давнократно на эту тему вот. Говорили что ничего страшного нету. Они, а некоторые там пугальщики Рассказывают что полтора миллиона Китайцев там в три кольца Окружили там каждый россиянский город И уже никого не выпускают И все трали -вали, да? Вот Зашла сюда многомиллионная Танковая армия Китая И где-то они рассосались Где-то в Сибири пропали Вот, такие... вот они как заходят вот заходят, да. Значит, на границе надо нашим пограничникам палки раздать палки, вроде. вот, потому что собаки и прочие эти боятся самые человека подобное да. они боятся палок. Вот такие пироги. И все достаточно отпиздить <сёк> просто палками. Суровый суровый. <сёк> Китайские десантники заблудились. О, <сёк> да, Михаил Маленков. Стиль боевой за шибу. Понимаете, как на самом деле, мир на самом деле выглядит совершенно по-другому, ну совершенно по-другому. Вот весь смысл вот этого всего, чтобы хоть какая-то часть народа, населения проснулась и поняла все это дело. Вот, и надавали оплевух вот этими палками тех, которые вот это над нами так вот стебутся и ставят такие садистские эксперименты.